рад. Вы работаете? Нет, отдыхать. Отдыхать? Очень хорошо. Найдем работу. Один докладник здесь, два доклада там. Машина туда, машина сюда. Я сейчас для вас такси. Ведь я вас по бороде только и узнал. Вы так говорите потому, что вы не мать. И вы тоже не мать. Нет, я мать. Вот как? Раз у нее нет матери, я не только отец. Ну нельзя же так волноваться. Стоит вашей Танюше хоть чуточку заболеть, молчите. Сейчас же вы начинаете лезть на стенку. Во-первых, Танюша здорова. А во-вторых, ни на какие стенки я не лезу и лезть не собираюсь. А, ну... Молчите и вообще прекратим этот разговор. Вы сгораете от беспокойства упрямой ставили. А вашему гоготать, значит, веселиться. Оставьте чемодан, я завяжу его. Нет, уже его сам донесу. Ему на автобусе трястись вредно. Это он. Кто? Новый... Отдыхающий, который запоздал на шесть дней. Куда вы? В Просто жад. Под солнцем ветром, где дышит сашины, Я песню о радости нашей твою. -а. И девушки самые лучшие в мире подхватят песню мою. И девушки самые лучшие в мире подсвадят эту песню мою. а их дорога за синем простоле, А полка прекрасный пути впереди. Пусть плечется песня, как черное море, И радость пушует в ней. Пусть песня, как черное море, И радость в груди. И вот, Танюша, вокруг протона вращается страшной быстротой электроны. Это было так здорово, что, когда докладчик кончил, я ему и говорю, я люблю вас, Танюша. Здравствуйте. Скажите, как пройти к дому отдыха номер 17? Я тебе покажу! Помогите! Помогите! Тонет! Держите! Осторожно, не уроните! Горы не оставил. Зачем? Без бороды плавят легче. Молчи, мы ну, не знакомы. Высни, ты что случилось? Потом все объясню. Ты что подумал? с тобой? Извиняюсь. Скажите, товарищ, как пройти к дому отдыха номер 17? Это мои! Это ваш дом. А вам кого там нужно? Откровенно говоря всех. Так вы, значит, новый отдыхающий. Совершенно верно. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А вы с утопленником не знакомы? Да-да, приблизительно. Миша, Миша. Лебедев, Иван Иванович. Алларов, Михаил Сергеевич. Идет, я вас провожу. <смех> спасибо. Что это вы читаете? А почему это вас так интересует? Не удивляет, почему это вас интересует. Ничего удивительного. Я метеоролог. А вы? А я? Э, а я забыл свой чемоданчик. Спасибо. Часы самых разнообразных фирм. Странно. Очень странно. Thank uh you. -huh. Добрый утро, утро Михаил Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ах ты, ах ты, чертопка! что там, с ума сошла? А ну-ка, позвольте вам выйти вон. Ступай. Тихо! Тихо! Что не видишь, спящий? Тварь! Ты. Тихо! Я тебе на вторые блюда порежу, гадюковый! Тварь! Тихо. -тих. Сейчас будет оскорбление действием! Мать тебе! Мать тебе! Животное какое-то! А не человек. Миша! Извиняюсь. Лавров Михаил Сергеевич. А у Лебедев, Иван Иванович. Ты утопленник. Ты где же пропадаешь? Слушай, скажи, пожалуйста, что ты мне в вчерашней записке написал? Я что-то ничего не понял. Иди сюда, иди сюда. Так. Так. Ну no, а ты? <sharp inhale> так. Так. Ну а на то, на то, на как? <с1> <свист> <свист> да, ну а документы ведь в путевках указаны. А вот путевка-то как раз ничего не указано. Ну, как же я сам видел? Ну, а что ж, по-твоему, я не видел? Ну, что ж ты мне говоришь, там черным по белому написано. А я тебе говорю, что не написано. А я говорю, написано. А я тебе говорю, что не написано. Ну, пожалуйста, написано. пойдем Ш посмотрим. гадочный субъект. Вот 40 кило келятины плюс 4 бараньи тушки, деленные на 80 отдыхающих. Это будет... 400 шницелей. Пишу 400. Печёнки. Умноженные У на... вас в саду корова. На корову. Корова? Да. Корова! Ну, конечно, я был прав. Профессия путевки не указана. Не указана? Правильно, а я что говорил? посвящается Т.О. Потерял я сон, прекрати питание, очень я люблю внешнее создание. Нет милей и краше этого создания. Нет многограния милой тайны. Пятого, пятого я весил 65 кило 700 а 6 на 50 килограмм меньше что? килограмм а потом снова прибавил веси 9 числа на 50 грамм и вы знаете почему ну? потому что 8 вы мне так хорошо улыбнулись где за обед. Первый раз, когда я вас только что увидел, прочих девушек тотчас, я вас ненавидел. Мною уважение у себя в груди замечена и с тех пор уже не сердце исколье чеси чно Дать вы здесь, безумный человек! Что надо вам? Извините. <лес> сейчас, сейчас, сейчас. Уйдите! <плес> я тренирую дыхание. А, извините. <плес> Товарищ певец, <вы> понимаете, <плес> не знаю, я по-твоему... Послал... <плес> Товарищ певец, вы, так, вы мне всех так перебудите здесь. Все уже встали. Что? До звонка. Звонку уже полагалось быть. Но ну? тому назад. Но на двадцать минут. Почему звонка не слышу я? Смеешься? Почему не звонишь? До да чего дошло? Люди сами повставали. Это может Часы! Быть... Большие часы пропали. Смеешься? 90 лет тут работаю, ничего подобного не случалось. Я очень понятный. Спокойно, не шевелись. Спокойно, спокойно, без парантики. Тихо, тихо. О, дайте воды. Не надо. Звони. А мне что? Пошел вон. Хорошо. Скажи, пожалуйста, где все? В эти часы я молчу. У меня телеграмма тут срочная. Лебедеву. Кому? Лебедеву. Я передам. Понимаешь? Понимаешь? Благодарю. И в небе в армии полёса-морёса, И в близких далёких морей. И в небе в армии полёса-морёса, И в близких далёких морей. Саньди, дорогая, великий кружень, Сустремляйте, великий кружень. Ты сюда, скорей. какой цветок? Ага. Достанешь, а? Есть достать. Девушки, саквояж. Сапойном... А! -а, -а, -а! <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> Что ты, Миша? Понимаете, ужасно я высоты боюсь. Чего? Высоты. Это высота? Да ты видел когда-нибудь настоящую высоту? Нет, не видал. Ты понимаешь, вот если ты летишь на высоте тысячу метров, и перед тобой голубой простор, и ветер бьет тебе в лицо, а внизу поля, реки. Как ленточки, а люди... Как букашки. Не больше. Эх, да, тебе все равно этого не понять. Пойдем. Да и вообще, кто ты такой? И почему ты скрываешь свою специальность? Ну вот я летчик, а ты? А я переплетчик. Кто-то переплетчик. Лягушек боишься? И вообще, это мне не нравится. Да, я да. Ну? ну, скажите серьезно, кто вы такой? Я чудный человек, Танюш. Это я знаю. Ну, а по профессии? Вот всем соврал, любому соврал и вам, нет, вам скажу. Да что это вы читаете? Вы спрашиваете меня об этом второй раз. Разве? Ах, да-да-да-да. И вообще эта книга не для вас. Я читаю книжку о серьезных, настоящих людях. А что, этот человек тоже настоящий? А вы знаете, если бы я встретила его здесь, она, наверное, влюбилась в него сразу. Жаль. Что? Я говорю, жаль, что у меня нет такой же бороды. Это не факт. нет да. А где часы? Да я тебя видел. Человека. Посылка ценная. Тысячу рублей. Как же я без паспорта отдам? Ну не отдавай, завтра зайду. Как же ее мы на ночь в контакте осталось? Мы с ищем люди очень нервные. Ну ладно, я скажу от кого и откуда, тогда отдашь. Тогда отдам. У посылка из Москвы. Верно. От Карманова. Верно. Иди, распиши. Ой. Соловьиный окорокат. А это тело тайное. Тише. А часы? импортные, Ради. да? Радины. Захвати с собой, пожалуйста. Хорошо. Захвати, пожалуйста, и газеты. Тебе по пути. Ладно, положи. Так, ка свеженькую. Ну, спасибо. ма. По-моему, да. По-моему, да. Очевидно. Ой. То есть это, это, издевательство. Почему вы сердитесь, Марусь? Я не сержусь. что я такую девушку, как вы, всю жизнь искал. И разговор мне очень нравится, и то, что вы думаете, и то, что у вас в глазах черные точки. В одном две, а в другом три. И то, что вы.. Что? Ну и то, что и вы. Что и я? Что и я? Кажется? Будете? Да, буду. Что это с вами? А это так. Чего ты в глаз попала? А что это за странный шум? Откуда это? Это стучит мое сердце, Танюш. <сас> Брасьте. Это газета сегодня? Нет, нет, да, э, завтрашний, то есть вчерашний. Вы не читаете, а там Почему? плохо пишут о вас. Обо мне? Да, ужасные вещи. Говорят, что метеорология это не наука. Мне это знаком этот разговор. Еще старик Ган говорил, что... Да опять стучит мое сердце. Да останьте вы со своим стуком. Еще старик Ган применил законы механики движению воздуха, ага. не улыбайтесь, и синоптическая метеорология, что бы вы ни говорили, и как бы вы ни улыбались, наука. Я Одно осознательное, а совсем другое. Я говорил про науку, и мне то они уже говорили здравствуйте, но получилось это как прощай. Есть. А ты Клей. Что случилось? Умоляю, клей. Умоляешь, клеишь? Кого? Чего? Смеешься? Котет я нашел. Он там. Он пор. Я люблю Лебедева. Я тебе первым прибежал сказать. Папа, Танюша, не буди отца. Он сегодня всю ночь почти не спал. Ах, он спит. Ну, хорошо. Я потом. Я не сплю, Анна Ивановна. Но лучше, если я спал. да лучше бы. Молчите, я знаю, что вы мне скажете. Кто мне нужен для Тани? Для Тани мне нужен человек, понимающий, что мы живем радостное и ответственное время. Человек, который может мобилизоваться в один момент. Человек, который видит в женщине товарища по работе. А не шумный и легкомышленный субъект, как ваш, Лебедев. я в каком-то смысле терпелив как кто-то сел ну когда этот человек пользуясь наукой поступает с вами как нахал я делаю хуже зверя следуйте за мной Кстати, вы. Тами Мура. Мура? Сюда. Где Мура? Мура московского уголовного розыска. Тами Мура установлено, что карманные часы в комиссион Зине. Понятно? Двумя старыми рецидивистами. Дами. Дами. Собака, собака, приведенная в магазин, привела на вокзал. Видимо, прест на юг. К нам сюда. сотки мура. Ну, розыски прост. Танюша. Где твои часы? И взял лебеди На два дня. Я ничего не понимаю. Да не может этого быть! Стойте! Кушайте! Нет, я склею. Что вы склеили? Я нашел газету, которую вы разорвали, я составил. Нет, это вы мне просите. Холмс, высущий дьявол. Вы видите человека насквозь. Ну вот, Танюша, вы теперь знаете, кто я. Ну, ну, не смотреть так сердит. Все, что там написано, совершеннейшая правда. Как? Я... Чего я не сержусь на вас? Нет. У меня сегодня замечательный день. Дорогие леди и джентльмены, я вам все объясню, но с условием, только через три дня. Уж раз я попался в таком необычайном преступлении, то надо каяться с блеском. Какой отъявленный негодяй! Ой веселый милый, как смеялся, как смотрел в глаза, как на с море свежести это даже трудно рассказа. Не звала его я не искала, набежал. Как на берег прибор, Где, казалось, расступились Задача. Сплошной ребус. Если вор, то почему не похож? И если не похож, то почему рвет газеты? И если рвет газеты. Молния! Молния! То... Ну, ну. Что ну? Я ничего. Как ничего? У меня молния в руках, а в доме пусто. Смеешься? Кому молния? Лебедеву. Так сюда. Так и сюда. А, черт. Вскрыть или не вскрыть, вот в чем вопрос. Вскрыть? Вскрыть. Что же делать? Моторку в ялту услал? Лошади в разгоне? Что же делать? Горами пойдем. Смотрите и слушайте представление Полное тайного значения Разбойник знаменитый Морской разбойник джон, Красавицей сердитой Был в сердце поражен Был в сердце поражен Серник был ужон а великий человек трубой вооруженный морской ученый шеп морской ученый шеп о чудесах науки смотрите схватил шеп а злодею руки ученый сел на пром. Ученый сел на пром. Я буду молчать, как тот осел. А какой осел? Какой осел? У ну, тот осел не в этом дело. Вы мне, вы мне бросите тут палаты устраивать. Товарищи, совершенно официально, не верьте ему. Он не он. Нет, нет, то есть он, он. Но не тот он, про которого вы думаете, что он, он. Приходить этот балаган! Раздевайтесь все. Официально требуем. Сейчас я буду говорить. Кто там, кто там камнями бросается? Получайте телеграмму. Берегом прохода нет, наверх выхода нет. Думайте! Ты назначен начальником экстренно выходящей экспедиции Ледоколла Аскольд. Идем к твоему проекту. Теряй ни секунды, то это значит. Это значит, что я начальник экспедиции. Я скрывал от вас свою профессию, потому что хотел просто отдохнуть. Я мобилизовал вас сюда для шутки, но отдых кончен, мобилизую вас всерьез. Товарищи, мне надо ехать. Так что же мы стоим? Ведь рысовый самолет вылетает ровно в шесть. Надо торопить. Бери меня в команду, начальник. Есть в команду.